Боже. В рамках Дня Российской науки в актовом зале концертно-спортивного комплекса «Уникс» прошел торжественный концерт с подведением итогов. Напомним, что 2021 год был объявлен Годом науки и технологий в Республике Татарстан. В честь этого особое внимание в Казанском федеральном университете уделялось именно развитию научного направления. Так фестиваль науки «Территория знания» можно назвать логичным завершением тематического года в КФУ. У вас есть, дорогие студенты наши, уникальная возможность – размыть границы, быть всегда в контакте со своими наставниками, профессорами и перенимать их бесценный опыт. Временно исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский наградил профессоров Казанского университета, а также объявил лучшие студенческие научные кружки. Первое место в этой номинации второй год подряд забирают студенты Института фундаментальной медицины и биологии за работу научно-практического кружка по хирургии «Когномайн». Отдельно за высокие достижения в области науки Дмитрий Таюрский наградил 21 студента. Далее участие в награждении приняла замминистра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Мустафина и проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Они отметили заслуги лауреатов премии Студент года РТ и наградили сотрудников университета за активное участие в организации деятельности студенческих научных кружков. Помимо научных активистов, в концерте приняли участие и творческие коллективы Казанского университета. Вокальная сборная КФУ Илья Магнавеева, танцевальные коллективы BKSFM и Marshmallow. Интересуйся, изучай, исследуй. Девиз фестиваля науки поддержали интерактивными площадками и институты Казанского федерального университета. Конечная цель любого научного знания, независимо, как оно называется, фундаментально, фундаментально прикладной или просто прикладной, она направлена в конечном итоге на то, чтобы создать новые продукты, новые сервисы, создать новые условия для того, чтобы в целом жизнь человечества, жизнь цивилизации была более комфортной и более безопасной. Институт фундаментальной медицины и биологии предложил составить лекарственный препарат и рассмотреть под микроскопом различные лекарственные растения. В вашему вниманию представлена лаборатория по экстемпоральному изготовлению лекарственных препаратов а аналогов которым нет заводской практики. То есть препараты готовятся руками, провизор-технолог в аптечных условиях. Сколько аскорбиновой кислоты в пакетированном соке? Что такое органическое лего и как увлечь школьников химическими процессами? Рассказали в научных кружках Института химии имени Бутлерова. Мы строим аскорбиновую кислоту в соках с помощью, в общем, проводим йодометрическое центрование. Очень интересно, узнаем насколько полезная соки. Атомы мы распечатали на 3D-принтере сами, и вот желающие могут собрать по заданию все органические соединения. Самым ярким научным кружком Института физики стал кружок радиотехники. Внимание студентов привлекла возможность собирать и управлять дронами с камеры от первого лица. С помощью беспилотных летательных аппаратов можно делать много чего в том числе съемки, аэрофотосъемки, геодезические съемки, ну и то, что связано с какими-то прикладными предложениями, с обороной и другими закрытыми тематиками. В Институте математики и механики имени Лобачевского уверен: магии не бывает. Любую иллюзию можно объяснить с помощью науки. Мы демонстрируем такие эффекты, которые, на первый взгляд, могут показаться возможно невозможными какими-то фокусами, а мы их объясняем с точки зрения законов механики. В культурном блоке КСК КФУ «Уникс» проходил курс лекций мастер-классов, посвященный различным сегментам и направлениям науки. Первая лекция была о зеленой химии в косметике и косметологии. Мы тратим на это большие деньги, на дорогую косметику. И все-таки хотим выяснить, мы тратим деньги за ну, реальную косметику, или все-таки она опасна или безопасна. Помимо этого в лектории осветили раздел психологии, основной темой которого стали проблемы ментального здоровья и эффективного расстройства личности. Мы будем говорить со студентами о о том, что собой представляет депрессия, о психотерапии депрессивных расстройств и, соответственно, вот поговорим, к кому можно обращаться за помощью. Следующая тема касалась природных ресурсов и ископаемых, а если быть точнее, рассказывалось о том, где и как добываются алмазы. Ну, я рассказывал как бы обычным языком, да, бывайте, именно, где добываются именно где алмазы, как они появились у нас на Земле, как формилась при каких температурах, на какой глубине, как происходит добыча алмазов, как оцениваются алмазы, как добываются алмазы. Кроме этого мероприятие включало в себя и интерактивный формат. Например, демонстрировалось то, как видео изменялись американские и японские комиксы, и в чем заключается искусство создания рисунков для подобных изданий. Я просто санкцентируюсь на том, как менялись американские комиксы в течение 20 века, и к чему они пришли в начале 21-го. Не остались незамеченными и погодные условия, а если быть точнее, природные климатические изменения. Как развивается климат, что ожидать в дальнейшем, и как погода может повлиять на нашу повседневную жизнь. Сложно найти такую отрасль, которая была бы погода независима. Все они зависимы, и если говорить, и я уверен, что на сегодняшнем мероприятии каждый найдет что-то свое. Будущее уже наступило. Нанотехнологии в современной жизни все цело окружают человека и проникли во все сферы деятельности. Уже невозможно представить биомедицину, стоматологию и другие разнообразные отрасли без постоянного совершенствования и ежедневного апгрейда. Будем говорить все-таки больше о люминесцентных на нано материалах, наночастицах, которые могут переизлучать падающее лазерное излучение и флуоресцировать. Вот многие видят разные картины, когда люминофоры, краска такая светящаяся, вот это примерно та же история. Это уникальное свойство можно применять и в диагностических целях для биомедицины, для дефектоскопии, также в некоторых стоматологиях. Применениях и для целей материаловедения. Затронули тренды развития современных средств массовой информации: как менялись способы воздействия на аудиторию и какими инструментами оперирует современная журналистика. О трендах будем говорить, выполняя некоторые практические задания, разговаривая. И, конечно же, наверное, мы безусловно вспомним и наших корифеев, метров. В спортивном блоге КСК КФУ Уник состоялся лекторий для учащихся лицея имени Николая Лобачевского. Одну из лекций провел доцент кафедры морфологии и общей патологии, заместитель директора по социальной и воспитательной работе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Павел Резвяков. Он рассказал учащимся, как развивалась медицина из глубин веков и до наших дней. Тогда книжки еще не печатали, писали вручную в основном. Это был тяжелейший труд, потому что нужно было перенести не только записи, но еще скопировать, что правильно, рисунки. Что... Без рисунков, конечно же, сложно воспринять, что написано. Поэтому при изучении анатомии мы используем и книги, и атмоса анатомические наглядные пособия. Второй спикер, директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета Михаил Абрамский провел лекцию на тему «Что естественного в искусственном интеллекте?». Он рассказал о нейросетях как об одном из направлений искусственного интеллекта, цель которого – смоделировать аналитические механизмы, осуществляемые человеческим мозгом. Они, будучи проводники и идеи цифровизации, и они должны понимать все глубже и в то же время уметь рассказать это другим. Я очень рад всегда перед нашими школьниками выступать, и перед другими тоже, на самом деле, потому что они потом к нам придут, нам с ними работать. Далее в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялся научно-популярный лекторий «Эпоха цифры. Как технологии меняют мир». Продолжением дня российской науки стала встреча в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета, в завершение которой гостям предстояло ответить на, казалось бы, проблематичный вопрос. Технологии счастья. Есть ли они и как их применять? Перед горячей дискуссией к просмотру был предложен фильм, подготовленный телеканалом «Культура». И все-таки дело не в технологиях, а в людях. Как тут не вспомнить Воланда? Люди как люди, в общем, напоминают прежних. Только черные зеркала, смартфоны, айпады, гаджеты испортили их. Фильм представил результаты самого длительного в истории психологии научного эксперимента под названием «Гарвардское исследование развития взрослых людей», стартовавшего в 1938 году и продолжающегося до сих пор. Мне лично показалось, что авторы попытались объять необъятно. они тут все, все подряд смешали, У них и вопрос ценностей возникал, и культурного кода, и изменения коммуникации, коммуникативные навыки, даже термин всплывал. А потом вырулили на цифровое счастье, все-таки про счастье вернулись, вспомнили. Раньше передовые цифровые технологии прежде всего уходили в военную промышленность. Но сейчас они помогают обрабатывать информацию и моделировать опыт в обычной жизни. Что же делать? Быть готовым или бороться с непобедимым? Это парадокс. И я хочу заметить, что у нас есть эмоции, у нас есть мимика и у нас есть телесные контакты. Насколько э, робот сможет это... Э, потребность у нас останется... Полутора часов действительно недостаточно для того, чтобы в полной мере разобраться в анализируемой теме. Однако и спикеры, и приглашенные гости единогласно выразили интерес к вопросу, который со стопроцентной вероятностью поднимется еще не раз. Роберт Хасанов, Надежда Мещерякова, Елизавета Никитина, Ариадна Кугушева, Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы, Тимур Табаров, Хафиз Гараев, Амир Юлдашев, Универньюз.